Hello everyone, this is Russian with Dasha, a channel for those who wants to learn Russian. In this video, I will talk a little bit about my absence, why I haven't been on YouTube for more than two months, and I will also talk a little bit about the propaganda. So turn on the subtitles. Всем привет, меня зовут Даша, и это канал для тех, кто изучает русский как иностранной. Вчера в России был православный праздник, Пасха, я купила кулич, налила себе чай, а потом я открыла новости. С публикацией моего последнего видео прошло больше двух месяцев. Все это время я много работала, записывала подкаст, но брать в руки камеру мне не хотелось. Я просто не знала, что сказать. Любые слова казались пустыми, лишними и бессмысленными. Мне казалось, что я не имею права говорить о своих переживаниях, делиться повседневными вещами и делать вид, что все в порядке. Я погрязла в чтении СМИ, а также следила за аккаунтами фотографов и своих знакомых и друзей по ту сторону баррикад. Недавние публикации моих коллег, ютуберов, подкастеров, повергли меня в шок, поэтому я решила высказаться, потому что подумала, что мое молчание может быть истолковано неправильно. Имейте в виду, я не историк и не политолог, поэтому не считаю разумным высказываться о причинах и последствиях некоторых событий. Если вас интересует мнение экспертов, найдите их видео на YouTube. Те, кто был подписан на меня в феврале в социальных сетях и на Патреоне, знают о моем отношении к недавним событиям, но мне пришлось удалить эти картинки, эти публикации с двумя словами. Потому что в России ввели новые законы, ограничивающие свободу слова россиян. И хотя в главном документе страны Конституции Российской Федерации черным по белому написано, что каждому гарантируется свобода слова и мысли, в реальности все совсем не так. Мы наблюдаем настоящий театр абсурда, в котором слова меняют смысл на противоположные. Граждан задерживают за пустые плакаты и штрафуют за цвет одежды. Независимые СМИ прекратили свое существование в России. Журналисты и активисты уезжают из страны, опасаясь уголовных преследований. А некоторые социальные сети и организации были признаны экстремистскими и заблокированы. В седьмой книге о волшебнике Гарри Поттере Фразу Волан-де-Морт боялись произносить вслух, потому что по ней можно было вычислить и поймать того, кто ее сказал. Вот и у нас настали волшебные времена. Тот, кого нельзя называть, начал то, о чем нельзя говорить: людей лишили настоящего и будущего, а последствия нам придется разгребать десятилетиями. У меня нет телевизора. А российское телевидение я не смотрю уже более семи лет. Потому что российские новости уже многие годы пугают население врагами, которые стоят у ворот и вот-вот нападут и захватят нашу страну. Это они виноваты во всех бедах России. Это они, это не мы. Транслировалось в новостях и по государственным каналам десятки лет. Россияне, никогда не выезжавшие за пределы страны, теперь и вовсе боятся куда-либо ехать, потому что телевизор им внушил, что там опасно, там моральное разложение и бескультурия. Насколько я знаю, сейчас новостями и пропагандистскими передачами заполнили всю эфирную сетку некоторых каналов. Ведущие с пеной у рта доказывают россиянам, почему наша страна просто не могла поступить по-другому, и напрямую угрожают миру ядерным оружием. Недавно я была в гостях и посмотрела отрывок такой передачи. Мне кажется, что это настоящее зомбирование. Людей в прямом смысле стравливают друг с другом. Ненависть и подмена понятий — вот что составляет ядро таких передач. К сожалению, не только старшее поколение, безусловно, верит телевизору, но и некоторые молодые люди. Но это не самое страшное. Страшно то, что они готовы оправдать все что угодно. Детей в школах и детских садах ставят на колени ради патриотичных фотографий, а тем, кто не поддерживает движение, говорят, если вы не с нами, то против нас. Это действительно звучит пугающе. Такое чувство, что в обществе стало нормой ненавидеть и презирать. По-моему, распространение ненависти это акт разложения и деградации общества. Я хочу строить, а не разрушать. Но сейчас мне приходится затыкать свой рот, чтобы не вступать в политические дискуссии со знакомыми и родственниками. Недавно президент России сказал о самоочищении общества и о том, что российский народ всегда сможет отличить патриотов от подонков и предателей. Мне интересно, как бы вы отреагировали, если бы президент вашей страны сказал подобную фразу? Но все же свет в конце тоннеля горит, и в наших силах заниматься самообразованием и помогать тем, кто в этом нуждается. Сейчас как никогда ценно поддерживать друг друга и дарить добро и любовь. Хочу поблагодарить своих учеников и патронов за то, что вы остались со мной. Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я знаю, что в свете последних событий некоторые перестали изучать русский язык. Я думаю, что я сделаю видео на эту тему. Также, если вам интересно посмотреть видео про санкции, тоже можете мне написать. Конечно, таких видео сейчас появилось много, я не уверена, что мне стоит об этом говорить, но если будет запрос, я это сделаю. Я думаю, что я продолжу публиковать контент о том, что меня окружает, и о каких-то повседневных вещах. Конечно, сейчас иногда это нелегко, особенно когда следишь за тем, что происходит, и следишь за разными источниками. Но я думаю, что нам нужно не забывать, что жизнь продолжается, и несмотря на все, а точнее, как сказала мой любимый психолог, смотря на все, Смотря на все, что происходит, мы все должны продолжать жить и стараться делать добро и делать что-то хорошее друг для друга. Да, увидимся с вами в следующем видео.